Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить метро 2033 Redux. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает, а, а тех, кто не кушает, здесь мы покушать вкусненького, там, охлаждающего. Да, мы будем продолжать. Так, мы с этим. Так, его зовут. Встретились, в принципе, тут уже все нормально бурбоном, да, я уже забыл, не, не играл столько всего лишь неделю ну, давай пульки проходи а чё о, а, ну-ка о, хорошо, смотрите, как о, нормально тепло, как стал нарезка ну мне ничего не плати да, мне приятно да, вон мне дело да, вон, боли, открывайте, нет ли ворота, и всё открывайте ворота, я хочу посмотреть на улице уже не, не был на улице 30 лет почти 20 лет все по местам прикройте меня ну а кто это любит давай открывай, что-то упал давай быстрее помочь трой стороны тоже нет. о метро реально да реально прикольно а, мертвый город. Как описать чувство, когда после 20 лет в туннелях видишь в небо? А, когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвуют чудовище. Так чудовищ, какие чудовища, это э, Лва. Не надо не чудовище. Вот он, мертвый город. Сказал мне Бурбон: добро пожаловать домой. Офигенно, доб добро пожаловать домой. Добро пожаловать в Москву в Сити. А что так мало пули? А Понял, будь очень, очень настоящим. Ой, блин, сейчас додыхаюсь. А вот и счастливые мля жители этого райского городка. Ага, у которого даже нету... Талкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну, ну да, а что делать, тут сидеть что-ли? Чтопал, а. Без них никто бы уже давно скопытилось. Взяли ногу, оторвали. Но его. Они как твердые, Но ну, снега... конечно, минус 30 тут. Удивительно, что замороженные. Надо будет поискать, реально. О, есть. Реально есть тут. Челик. А тут ничего нету больше. Ну, все, давай, пошли. Мне партий кончается. Добери рюкзак, пошли, все. А, о. Так, что тут у нас? Ага. А, блин, ну, растяжки, дебил, дебил да. Спасибо, братан. Да пожалуйста, блин. Я забыл, что тут растяжки везде. Вот дебилка, а. Да зачем я полез сюда вообще? Так, пошли с бурбон. Аптечку надо будет мне выбрать. Ну да, пошли мы уже. Дальше на нафиг, новой на выпивают Наши а ч, типа они не, не, не открываются, Вам да? До шахты, ух, тут нарисовал, красиво у бмв стоит, припарковался, отрицает. хорошо о, десятка кто это? понял, че-то мне уже страшно как-то че за Пацаны фигня че это такое? Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте... Ты чё с катушек совсем слетел? Я-то хочу убить. А чё делать? -то? Давай пошли уже куда-то. Чё нам делать? Чуть сидеть тут целый день что ли? Улетит ничего страшного. Вот он, мёртвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Угу, ну добро пожаловать, да. А как я допрыгал? Давай, прыгай, я тебя Давай, не поймал, блин. Все, я вот, я сдох, походу. ну не пойму Да что ж мне так не а? И сейчас радиация, блин, тут радиация завышена придется уходить отсюда? Да? Тебе Фильтр, ну, хорошо, заменил. Да я в курсе, да. то Ой, Да он я не понял, все. да. А как применять против? А как поменять-то? А, вот, на Т. На компас? Или компас? А я не хочу. О, начинается веселье. Сейчас призовут своих кипилов. Откуда они лезут? А вот и они походу. Пошел нафиг. Офигеть, как ты тут оказался? Ешь, ж... он же там был! Нафиг. А, тебе не повезло, да? Да короче, с этого стрелять. Но это неудобно вообще. Как можно с этого стрелять? Он же не, уми... не умирает почти. Ну сто пар... патроны есть. Какие-то. Не, я лучше за дробаша буду стрелять. Это удобно, много. А где моя пулька-то? Че, ее... все, нету что ли? Какая-то навороченная была же. Ну ладно, нет, так нет. Я ничего сделать уже не могу с этим. Так, закрыто. Блин. Че на... О! Открыто будет. Спаси, не спасу. Что-то меня кроет нормально так. Жизнь, что? Да кто? Понял. Кто это был? Ничего тут нету, нет. Блин. Аптечку дай? А, у меня их нет. Как их использовать? А, мне не надо пока. О, начинается, да? Надо валить отсюда. Опа, пошел на пик. О, тут надо аптечку реально. Да. Сдолбали, Лвы, вы творите? Успокаемся, я не понял. Давай. О. Вот и аптечка пригодилась. Лвы, где вы еще есть? Лвы, блин, проклятый, а? Здорово. Ай, ладно, пошел ты нафиг. О! Еще аптечка. А ч я не могу больше аптечек брать? Что, что мне мешает вообще? учу это? Машина? А, что это? Ну, ну всякая фигня, которая была раньше. Опа, задыхается. Реально задыхаться не надо. Так, давай открывай. О, здорово Нажимаем. Давай убиваем. Совсем офигел Лёва. Ну как так можно? А? Ай-яй-яй. Плохой Леова. Плохой эм, мальчик. О. А тебе все-таки не повезло, да? О. О. Вот это хорошо. Вот это... Вот это, эм, Владику нравится. Так, зелька. А тут что-то есть вообще? Ну что-то должно. Ага. Ну конечно. И противогаз. О. Забирай. Чего не забирает? Там же была еще одна штучка, лежала. Ч такое? Ч происходит? Он может все изменить. Кто он? Кто? Ч происходит? Опять какие-то воспоминания, да? Блин. Здорово, пацаны. Чё? Вообще всем пофиг, да? С автоматом хожу. С дробашом. Да, сейчас все хуже стало. О! А ты кто такой? вот блин <звы> убежал вот блин Надо было завалить Ладно, то по пошли так вот тут леву сто процентов будет я уверен сидит такой <смех> спрятался о, ну тут копы тоже, да? Копы везде, даже когда сдох. Ой, то есть, когда город сдох. О блин, везде ловух ходят, я. Все, бежи. А э, за мной погоня будет какая-то, нет? Они типа не заметили? заменить А да хватит фильтры просирать э -э. реально пофин взял завалил его всем пофиг что ли да ладно по стелсу можно проходить здесь я раньше он начинается иметь его бежи остался случай, можно пройти что-то пошел а нафиг я буду за горы все хвалить так да где То, как ты да как он пьет меня сильно умный походу да Умные левые, офигею просто вас. Все, зав... я завалил тебя. Гепа, <звы> где-то в другом месте. И где? Где? Давайте призывайте всех. <звы> Еще один пришел. Ну сколько вас вообще? Ну я, мои патроны сейчас тратить буду с вами, да? сдох ну и куда ты спрятался что ты мне сделаешь ты ж лева обычный тупой который просто ничего не умеет делать и чё или умный лёва умный что ли не тупой ведь он напал на меня значит он тупой не может он быть умным после того Да это не нравится. Че тут тут еще есть? Нет, Левый, дети нафиг. 3, у меня 38 патронов всего. ⁇ -мо ⁇ Левый, чё творите вообще? А ч ⁇ у меня нормально все со здоровьем? Хотите сказать, что меня че они не 5 раз мне цепанули? Это нормально, что ли? не ну мы дебилы, получается, А, это еще дракон тут летает, дебильный. Ну, помню, помню его еще сначала. А как нам? А, нам по низу идти надо. А, вот это что-то интересное. Ага, радиацию уже схватил. Да пошли вы нафиг. Я решил по-другому действовать. Я не хочу больше патронов. Блин, да что происходит, а? Это растяжка походу опять была дебильная, чуть не вообще. Фу. Растяжки эти дебильные. А что вы мне сделаете? Я уже все. Учил здорово. Че тебе? Фигово, да? Ну, понимаю, тут такие условия, конечно. А что внизу? Подвал? Ну да, подвал понять. Надо аккуратно. Ты что ты делаешь? Радиация завышенная, -мо. Я знаю, тут какая-то ловушка будет, сто процентов. Не, не пойду. Или не будет ловушки, а ну-ка стой. уторово а против вас нету ловушки кстати и она не здесь будет походу ⁇ -мо ⁇ тут радиация завышенные пацаны как вы тут вообще ни разными пока полностью не разлагались о здорово здорово да я пришел ты а ты тут Но опять как то иди белый Рад, что Обыскал И мусорки. Это бомж какой-то. Ну, бомж. Бедный бомж. Что ты натворил почти, с бомжом? Че, какой ворон? Тут еще вороны, походу, летают, да? Гигантские, мутированные. Как в салкере. Правда, там нет ворон, но там есть какие-то дебильные еще штучки. О. А, там ящики просто. Чел не успел ящики выгрузить. Бывает. и Где она? Нету никакой тварю. что ты вообще несешь? О, есть походу л ⁇ вый. Еще лучше. Вот это, да, тварюха вообще еще, то Как ничего не теперь делать, войдёт, а? Главное, главное что помнишь Артю, помнишь главное желтый снег не есть Хе -хе -хе. помнишь да да помню с детства еще запомнил ⁇ -мо ⁇ а да тут уже надо тропаша блин тут надо вообще реально по жесткому действовать а да че, он бессмертный что ли он пистолет не берет Почему ты не стреляешь? Чего им вообще не берет пистолет? Еще вот этой фигни не хватало. Чего меня бьет опять? Давай, перелетай. А как я уже буду, оказался? происходит вообще Мусор, мусорку да вы что делаете то э? попугая дебильный а? э, давай давай туда прыгай я прыгну давай ой полетели Фу, жестко я тебе я вам серьезно говорю это жестко было а, глава 3 хан мы возвращаемся в метро и я чувствовал что мне в нем и уютнее и спокойнее чем в городе где когда-то родился где же мой настоящий дом да хоть на сухаревской тем более у бурбона там были друзья сухаревская Че, сухарики слушай, сюда. А, слушай сюда станция под контролем братвы, но неправильный если, если мы не найдем моих хорошей и лучше лучшим, что мы что можем мы это можем, быстрее сюда светить я понял о, грибы растут, ничего себе. Светятся, ничего себе, грибы. Как лампочки. Я помню, я помню эту решетку, надо просто... А, да, да еще помнишь ее. Просто... Выбить нафиг и все. Да, вот ты и все. Ну, обожду, хорошо. О, это мне. <звук> Давай, власть, нормально все. Первый пошел. В, в смысле первые тут типа 10 человек. Стоять. Стоять. Кто, кто такой, а ну-ка, посидите мне тут. А ну посидите Опачки, кто там пожаловал, тебя. да, это же наш ч... челнок бурбон. Бери рюкзак. Челнок, Бурбо? И я. Да, ты И блокчелл. Что там мы... у вас? У тут не вода не не протекает, протекает немножко что происходит на а, куда же тебе как не хозяин тебе, как не домой хочу себе нормально ладно, я тут хорошо. сам хозяин себе а то придется его тащить закончим позже а когда двигай, двигай. ну ладно ой все походу плохо все Блин. Прячь рюкзак реально да будет все плохо реально Глянь, он да, там его ничего его не его забыл. Его. что там шмоток его не, его, его не видать. О, давай себе. О, а зачем ты так близко? Да нет, тут ни хрена, крысы. И, и О, я. И артём себя. И артём с дробашом. Который сейчас убьет тебя. А ну-ка. Да. Можно поменять. Давай пистолет поменяем, а то меня задолбал. Нормально. У меня калаш есть. Тут какой то должен ходить, по сути. Вон там еще. Он тут... А, вот он идет. Блин. Надо прятаться. Или на следующую серию ставим. Ну, не знаю, мы это сохранение не сработает просто. Опять вот это все лезть, я не хочу. где вот все переговоры их слушать? Дебильные. Не, лучше надо как-то с пистолета реально завалить. Давай, давай, давай. давай с пистолета, потом возьмем брат <свист> <свист> <свист> Все нормально. Ну, что, пока его? А хотя мы ну, с пистолета пройдем пока. Мы что-то выкинуть надо. Хотя что? Тут все ценное. Ой, сейчас начнется. Месиво. Резня. Ой, плохо, они мне еще пумпу кинули. Ой, блин. Нет, давайте немножко постреляемся, а потом закончим серию. О, все, я завалил этого дебила. Сейчас меня завалит. Ч ты, Ч ты, Ч, сдался, все? ч то он слабенький немножко. Сдаются все уже. Все? Да ладно, так быстро пару выстрелов, все. И что так хватило только на пару выстрелов? Все. Ой, блин! Ну опять это теперь <свы> Ну и ладно короче все продолжим уже следующей серии все будет нормально уже будет уже новые короче название а тут уже будет мы просто увидели свет увидели город мертвый вспомнил детство вспомнил да все, что было раньше, что все было в прошлом. Вот так вот. Надеюсь, вам видео понравилось. Хотите продолжение четвертую серии, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.